Итак, друзья, давайте начнем наши изыскания, начнем раскатывать этот колобок, 1С розница. И, преследуя эти наши цели, я вам предлагаю реализовать в системе простой пример учета. Давайте сразу же договоримся о двух вещах. Во-первых, мы с вами э, материал будем излагать последовательно. И в силу этого соображения наш пример учета обязан быть сквозным. То есть в нем не должно быть учетных дыр. И вторая вещь, о которой я бы хотел договориться сразу с самого начала, это то, что мы будем двигаться от простого к сложному. И руководствуясь этим соображением, мы с вами начнем э, с того состояния, в которое система приходит сразу же после установки. То есть, подводя итог, мы с вами э, начнем настраивать продукт 1С розница с нуля. Итак, поставим себе учетную задачу. Ну, наверное, сперва это будет поступление товаров. Без поступления товаров никуда. Мы должны посмотреть, как в системе реализован этот процесс. Далее, мы посмотрим процедуру оплаты поставщику. Посмотрим, как всем этим можно управлять, какие технические средства система предоставляет минимальные конечно же, изюминка всего продукта это процесс розничной продажи. Мы обязательно к нему прикоснемся. И как это ни странно звучит, но, хотя продукты называются 1С розница, но мы имеем возможность отражать в нем и хозяйственные операции по оптовым продажам. Помимо всего прочего. Вот так вот. И в конце, о чем очень многие забывают, мы с вами оценим нашу гипотетическую хозяйственную деятельность, проведем расчет себестоимости, оценим нашу прибыль или убыток, опираясь на те минимальные возможности, которые нам система 1С-розница предоставляет. Ну что ж, вот такой вот фронт работ обозначим. Ну, давайте, поехали, начнем.